Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроения С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби герои Так, давай, у нас два задания новых И это Выиграйте многопользовательскую игру Нанесите 20 единиц урона героям Нептусью Ну что, ты готов посмотреть, как я буду играть за Нептусь? Отлично, я не готов ни Шиша Я тебе серьезно говорю Я ни Шиша не готов мы как-то играли за неб, по-моему, ни одного боя не выиграли, да? Ой, тем более против бета-картин Это, да, та самая замухрышинская М -м Так, ну я знаю, что у нее точно могила еды есть Наверное, даже очень много Ладно, мы посмотрим, что у нас тут может получиться вообще Эй, эй еще делать? Даже не дает мне шанс выставить никого На орехах что-то будет играть парень Ореховый струч Ну что ты там? Ниже, НИЯ М -м. Вот так вот, да, значит У -у -у, Давай сделаем таким-то образом Так Давай я так сделаю Этого мы выкинем, но позже немножко. Если, конечно, получится. Я не знаю, могила еды будут у него нет. Вот сейчас, кстати, и посмотрим, есть ли у него могила еды, ребят. Настала пора посмотреть. Ух ты Поехали Такс Блин, наверное, рановато Давай так сделаем Блин, сейчас начнет, да? Да нет. Ничего он так не начнет. Так, этого замораживаем. Поехали. Пи -пи, пи пи пи пи Теперь сделаем вот так вот. И вот так вот. Начну, я сначала тут, ну, понятно. Все, да? Пум, пум, -пу -пу пум, пум, давай этого наверное, заморозим пока. Поехали. Смотри, уничтожай У него был, ребят, могилоед Смотри, прям попал-то как точно да. Что делаем? правильно наверное, так Заколбасим Ну, мне кажется, здесь я вряд ли, ребят, смогу выиграть Мне так кажется Давай сделаем так Сделаем так, сделаем так Уничтожает. Да ты заколебал Я говорил, ребята, у него надгробие целая куча, блин Ну не надгробие, магилоедов этих Нахватал, блин ну, давай сдуем Сейчас прикинь, сдует этого да, что бы сделать то, что бы мне такого сделать? так сделаем смотри-смотри-смотри угу. что блин сейчас у него еще добор этот сработает блин дебильный Шаманство этих двух приемов. Ну что... Да еб просто У него еще и этот есть охламон а. Это вот это вот хмырье ему выдало, ребят Вот это вот фигня, блин и мне как этот, как обосравшийся, мне даже поставить нечего. Что это такое? Что это за колода, блин? Что это за колода была, я тебя спрашиваю, блин. Нептусь, блин. Говнептусь, вот тебе что скажу. Пипец, просто, просто пипец. Полуспортивная какая-то, тренер почему-то был. Не сумоиста, больше ничего не было, блин. Понимаешь, если бы не было бы вот этих могилоедов у него, бы, давно бы его расписали бы. Он нахапал их целую кучу. Вот и все. Просто тьма тьмущая у него была их. Это бесит. рикошет случайного у меня тоже есть такая штука я же сейчас дую тебя может быть, не тебе. Заморозка, да? А хотя, ты знаешь, мы туда поставим тренера сейчас. Может быть, она даже и к лучшему. И пускай теперь бомбит. Значит, сумоист, да? Я тебе сейчас устрою, блин, сумоист. Так, ну ч ⁇ выкидываем этого, да? Кто там что хочет делать? Все? что сюда. Так, -с. Давай дальше думать Давай сделаем так И вот так Так и что мне мне никому не сдвинуть, ребят. Как вы мне дорогие а все? Давай так сделаем. Другого варианта все равно нету. Поканись. Бобовый свои, да я набираю. Так, ребят, ну что у нас должна по идее сработать защита? Давай, давай, давай, транжирьте. Так, должна сработать будет защита. Поехали. Да ну в плане, блин, б твою медь, блин, ну ч за дерьмо-то, блин? Он тебе не поможет. Прокачивай, давай. Поехали. Так, у нас да, ребята? Так. Если два вируса выпадет, это будет хорошо, ребят Кого выбирать будем? Вот этого, наверное, туда, да? Ай-яй-яй, сейчас если сюда зарядит, будет плохо, ребята Бусину эту сую Так и есть Ну что же Защита, ребята Давай я сюда поставлю, пусть быть. Мг. сейчас посмотрим, чем будут делать. вон там бомбить этого будет ну тут я с ребят а как-то он двоих то сразу убил а как двоих то он сразу подбил я не пол и здесь и здесь Ну, смотри, что происходит. Да фигли мне твои сокровища, блин, нации. Нафиг они не нужны уже. Откуда этот паршивец кукурузу-то взял? Я не понимаю, блин. Это ему росток, что ли, дал, зеленый? Не может этого быть. Нептус, как же ты меня выморозила. Ребят, ну, вот 20 единиц урона вот таким вот макаром мы наносим. Я не могу играть за этих персонажей. Вот за Нептус не, не могу играть. Потом за кого? За профессора мозговая атака? Просто. Надо просто колоду создавать для них нормальную, путевую. Тогда да, можно будет с ними что-то сделать. А так. Спортивная колода это полное фуфло, ребят. Именно на Нептусе. Именно на Нептусе, ну, что, батанку будет свою ставить здесь? Наверняка на этих на батанках будет играть сейчас, чувак. добыть такого может. ну давай так сделаем. что будем проверять его? ну Интересно, есть у него валун или нету? Посмотрим сейчас, ребят А, он здоровье повышает Он повышает здоровье Ну, что, будем ставить авокадо? Ну, как вариант. <звы> У него сейчас психи не выдержат, он его уничтожит. А, не, вон что делает. Угу. Бонусная атака Обожаю, когда так делают Хорошая карта И самое главное, что дешевая Так, ну что, я могу прикрыться Могу прикрыться Я прикроюсь Я сделаю так, я сделаю вот так А там пускай хоть что делает Хоть плодится, хоть не плодится Нам по барабану абсолютно Да это восстанавливай себе там хоть что Тебе кранты просто-напросто Первый пошел Второй пошел. И сейчас еще как в лицо-то. Ой, как в лицо-то. Сейчас пятерочку. На! Красиво. Так, ну что, следующий, ребят. Следующий подгончик. У него две карты в руках. Две. Достал того засранца зачем-то. Ну что, если я сделаю ее вот так? И вот так. Почему он сюда его поставил, а не на ландшафт? Так это тебе не поможет, парень. Это тебе вообще никак не поможет. Астракада Ну авокадо, астракада, карается. разница Ну и вот он с одной картой остался, ребят Ну что, что, что Ну давай вот так вот сделаем Говорил Сделаем так, у нас правда 4-4, но фиг с ним Защита Не сработала почему-то у него защита Ну что я вам скажу, друзья мои, бонг-чой. Ладно, не будем ничего говорить, а тут сглазим. Опа, опа, вылезло. Вылезло чудо, Юда, лесное. Ты серьезно сейчас? Ты вот это сейчас серьезно? Сделаю. вот так вот и вот так вот как он будет отмазываться и как ты отмажешься тут ну, понятно что ты сюда бомбаешь ну а дальше то что в блок попадешь не попал ну, это бесполезно было здесь да где здесь было ему бесполезно против нас воевать давай дальше подожди у нас э, Давай-ка посмотрим эти задания героические Повысить силу лупы до 9 единиц что за лупой глава семьи должен повысить силу 4 горошин Повысьте силу скорострела до 6 единиц. Повысьте здоровье 6 орехов. Отправляйтесь на поле битвы с Цитроном и его водными друзьями. Нанесите 10 единиц урона при помощи особого навыка Адмирала Морской Боб. Разыграйте теннисиста чемпиона на дорожке с растениями 5 раз. создать телепортацию, нажмите на нее в коллекции. Создайте выгурщика собак. Так, автор финансе нужно пустил трех зомби. Зомби-лаборанты должны нанести 8 бонусных атак. Восстановить здоровье трем пораженным зомби. Вот задание, да, дают. Я думал, сейчас какое-нибудь по-быстренькому сделаем, блин, сделал. Как глянул, я пупил просто. Так, друзья, у нас бесенок. Против нас выступает А даже не знаю Ну давай так оставим пока Тут бесенок, он непредсказуемый Он может играть и на коварности Он может играть и на пиратах Он такой довольно вариативный персонаж У которого есть э разных куча подходов Давай я так попробую сделать У него наверняка есть... Э Вызов двух бесенков Да? Нет Если у него нет вызова двух бесенков Значит у него есть кровожадность Друзья Я Предполагаю, что кровожадность будет Ты гряди, чего творяет. Ух ты, гляди, чего творяет. У нас огурцов уже дофигища. Огурцов. У него выпал спират. Мы сами огурца. Огурца слегонца. Блин, по-моему, мой огурец сейчас попадет ему в блок. Или не попадет. Лог, ребята. Сейчас на воду поставили, да? Голодранца своего. Вот оно как, ребятушки, бывает, вот это да, хм. вот это хорошо ты пристроился, парень. Так здоровски, главный. Поехали Сейчас здоровье -то она отнимает У меня нормально, ребят Дали мне защитника Отечество, блин Такс, такс, такс. Да смотри, смотри, смотри, что он вытворяет. М -м -м, как интересно. Я понял. Давай Было приятно познакомиться А что он хотел? На бесенках на этих выехать? Не вариант Но у меня правда на воде никого не было бы На, вод... на, воду... ну, на воде я не мог бы никого поставить Нет у меня я У этой Капусты психа, нет у него такого, чтобы блин, дальше, поставить туда и наслаждаться А вот тут, -тут тоже, ребят не, не легче, блин <свы> Тоже с кровожадностью Причем с лютой А Видишь, как начинает Это мне надо ждать до крокодила, ребят. Когда крокодил созволит появиться. Да, наверное, хорош пока. Ну давай, перемещай. Так.. Посмотрим ну как надолго его хватит там. Сдулся, он кровожадный Нет, это же не этот, да, кровожадность не тут была. <свист> так сделаем угу. кровожадность он берет Ой, ты посмотри на него И все, и мозги тебе сейчас вынесут. Единственное, что да, вот, вот это, конечно, с своими доборами. Не очень приятно. сделаю так и наверное вот так как скажешь так вырубаем вот тоже гасим и на тебе в ответочку так 7. Ну, вот так, вот, да, так друзья мои. Ну, я наверное, сделаю следующим образом. Поставлю вот так, и поставлю вот так. Что-нибудь там перемещение, может быть, да? Ну, вряд ли тут какое-то перемещение будет. Профессор. Ботаника. До свидания тогда. А... Зачем лаборантов брать, если нет заклинаний? Если нет заклинаний, нахрена ты берешь? Ну, хотя, знаешь, у меня тоже, ребята, я вот взял эту колоду, когда за небо сигнал. Ты же видел, там полный фарш был. Спортивная, неспортивная, непонятно вообще, что за колоды. Опять ты... Я не могу понять, нафига мне тут орехи-то? Вот сижу сейчас, смотрю и думаю, на орехи, нахерня они мне здесь нужны? Я не понимаю. Я так сделаю. Конечно, вот этого бы хотелось бы поставить. Энергию берет дополнительную. Ладно, поехали. Ой, хорошая карта, ребят. Просто вот, вот это вот просто топчик карта. Ну, до нее надо еще дожить, сам понимаешь. А куда же без тебя-то? Куда же без тебя-то, чудила ты огородовая? Че, бомбанем? Разочек другой, да? Огнем не гори. Пускай ставит там свою кровожадность, что хочет Делает. Перемещает, пускай его. Мне все равно. Предсказуемые, друзья мои. Просто предсказуемые. Надавал мне кучу карт. Карта вообще топ. За 5 единиц энергии. Смотрим, кто у него там вылупится На Получи. Опять этот хмырёныш Так, ну что, сейчас будем кокосового короля, наверное, ставить, ребят хорошо, да, допустим. Еще отберешь энергию. Тебе энергия это не поможет на следующем ходу. Вообще никак. Нету? Я ставлю за вот этот. За вот этот гриб. Ой, гриб. За этот орех, друзья мои. Угу. Угу. Давай так вот Ой! Ой! Ореховый? А, нет, нет, нет, друзья О, сделай так. И сделай вот так. Ну, уничтожил, молодец. Ты это все? Ну что у него там? Перемещение есть. Да нет, парень, тебе уже все поздно. Поздно что-то делать. Смотри, сейчас три в лицо и... Пум! Да. Все. Так, ну нам нужна еще, ребята, одна победа для того, чтобы перейти на следующий ранг. Поэтому попробуем. Это будет 36-й. Я думаю, до 40 ранга мы доберемся. В любом случае. Да. Поиск противника Видишь, какая штука есть Помнишь, я тебе говорил, что э, Чай э, Остывает, когда долго Сидишь без этой Вот у меня подставка, вон там где-то Где-то чашка должна быть Не вижу, ее. на кухне, наверное, оставил Так, во Слушай, ну давай вот так, наверное, пока оставим, как есть 12 ранг Блин, ты посмотри, как, как круто начинает. Значит, парень будет богат на могилы, да? Я через бонус, но, ну, ребята, уничтожу его, пожалуйста. <смех> а вот это считается ну, Это глупо вот Сейчас вот он сделал глупый ход, друзья мои Почему? Ну, я думаю, многие, наверное, понимают Это наиглупейший был ход, конечно Естественно, сейчас получит еще четыре в лицо меня вот этот хмырь меня вообще ни с не интересует ребят сейчас мы ему 4 пишем а следующий у нас кто будет ну вот этого вот этого я в любом случае убираю отсюда с поля он тут не нужен вообще понятно я сказал, что нам нужна была еще одна победа Вот она, ребята, очень легкая и быстрая победа Вот она, прямо у нас на глазах Произошла 36-й ранг, повышение Так, ну что, друзья мои, все На сегодня будем закругляться Обязательно увидимся уже в следующей серии И продолжим играть Так что удачи вам и до скорого